уважаемые партнеры. Мы рады в очередной раз рассказать вам о рабочих процессах, которые происходят внутри нашей компании. В связи с тем, что в предыдущем месяце у нас состоялся бизнес-семинар для партнеров компании, сегодняшний шестой выпуск жизни Antipayments мы решили посвятить именно этому событию. Кто был, о чем говорили и какие итоги встречи вы сейчас узнаете. Приятного вам просмотра! Одним из элементов маркетингового инструмента по работе с партнерами и клиентами является организация мероприятий. Ведь это хорошая возможность снова встретиться и пообщаться с представителями компании, больше узнать о работе и перспективах развития бизнеса. Нынешний бизнес-семинар нашей компании посетило около 20 партнеров из России и Казахстана. Перед началом мероприятия все гости прошли регистрацию, после чего наши сотрудники сопроводили их в конференц-зал. Атмосфера во время семинара была достаточно свободная и непринужденная. Все гости внимательно слушали выступления спикеров, записывали важную информацию, чтобы позже передать ее участникам своих структур. Открыл встречу основатель Таунигма и Anti-Payments Александр Чуб. Он поприветствовал всех гостей семинара и начал свою речь с небольшого экскурса в историю становления компании в УАЭ. А именно, затронул вопросы исследования рынка Эмиратов, налаживания деловых связей, поиска сотрудников, запуска проектов, поиска партнеров, проведения конференций, расширения сети платежных киосков, открытия новых офисов и разработки нового бренда. Уже сделал какие-то определенные обзоры своих шагов, то, что мы сделали… То есть для нас очень важно было сконцентрировать свое внимание на достигнутом, понять, где мы находимся, сделать какие-то определенные выводы. Ну и после этого, наверное, скорректировать наши планы и идеи, которые есть у нас. Также в рамках бизнес-семинара наши гости больше узнали о структуре компании, особенностях работы и обязанностях каждого департамента. Информацией о профессионалах, которые ежедневно вкладывают свои силы в развитие общего дела, поделился управляющий директор компании «Киоск IT-систем трейдинг LLC» Василий Катрий. Сегодня я хотел бы внедрить, как бы погрузить вас э, в структуру нашей компании, чтобы вы понимали, что происходит. Ведь… Э, в каждой компании, что самое ценное, это актив компании. И мы считаем, что одним из самых важных активов нашей компании является наш коллектив. И я сейчас с уверенностью могу сказать, что это профессиональный коллектив, потому что за вот этот период времени мы стали достаточно профессиональной командой. Также Василий рассказал о достижениях каждого отдела, о целях, задачах и используемых инструментах. Например, он детальнее остановился на работе департамента разработки, сотрудники которого хорошо потрудились над тем, чтобы наши пользователи в считанные секунды получали деньги на счет. Когда все начинают выходить работы, звонить, пополнять, отправлять разные команды, идет большая нагрузка. То есть платежи становятся в очередь какую-то на, на серверах операторов и проводятся с небольшой задержкой. Разная может быть задержка. И здесь мы уже ничего практически не можем сделать, только ждать, и это приходится объяснять э, нашим клиентам. Но за последние, за последние полгода уже, я думаю, нам удалось решить эту проблему, решить это с помощью, опять же, наших э, Умных ребят Департамента разработки, которые настолько налагодили эту систему, что э, сейчас практически нету никаких очередей. С огромным интересом присутствующие в зале слушали выступление Романа Маценюка, которое касалось проекта, вышедшего полгода назад на рекламный рынок ОАЭ. Реклама «Двигатель прогресса». Именно этими словами Роман начал свою речь о перспективах развития, стоимости рекламы, рекламных рубриках, клиентах, способах подачи объявлений и преимуществах размещения рекламы на наших продуктах. Основное преимущество, что это динамический контент, управление этим динамическим контентом мы можем производить, производить как Независимо от расстояния, это производится в режиме онлайн. И также мы охватываем локальную, мы охватываем всю аудиторию этим своим продуктом. И этот проект для нас новый. И это направление делится у нас на два таких направления. Это indoor монитор направление и indoor TV-дисплей. Нам есть что предложить разным категориям рекламодателей. Во-первых, мы знаем нашего клиента, мы знаем их национальность, мы знаем, где установлены наши киоски. Это дает нам хороший инструмент, как правильно предложить нашим рекламодателям размещаться у нас. За, всё, за весь этот инструмент рекламодатель платит за размещение на нашем мониторе, за один сегмент он платит всего 200 дирхам в месяц. В рамках семинара Роман поделился планами и перспективами развития нового рекламного направления индор-тв, а также стратегией привлечения рекламодателей. Мы хотим опутать сетью, рекламной сетью дисплеев, рекламной сетью мониторов все Арабские Эмираты. Поэтому, опять же, мы пионеры в этом, мы двигаемся уверенными шагами, мы знаем, куда идем. Чем отличие дисплея от монитора? Соответственно, первое — это размер. То есть это от 32 дюймов до 65 и больше. Отличие основное — это, скорее всего, это больше лакшери-сегмент. Установка этих дисплеев будет производиться в молах, в супермаркетах, в гипермаркетах, в развлекательных центрах, в бизнес-центрах. Дисплеи, соответственно, мы не будем, скорее всего, устанавливать в каких-то мелких магазинах. Сколько там уже у нас есть мониторы. И если это МОЛО, возможно пересечение наших терминалов и дисплеев. В заключении первой части бизнес-семинара выступил Роман Квасный, директор департамента разработки ПО. Роман поделился информацией о нововведениях платежного киоска, а именно применении нового оборудования, онлайн и офлайн режимах приема платежей, изменении дизайна меню платежного киоска, процессе подключения новых операторов и способах увеличения оборотов терминала. «Пред нашим департаментом, вот, видите, как перед всей стоит это повышение оборота компании. И достигнуть можно это двумя способами. Первое это установить новые терминалы, и второе это поднять оборот отдельного терминала. Мы, к сожалению, не умеем устанавливать терминалы, но мы можем попытаться направить усилия на то, чтобы увеличить оборот отдельно стоящего терминала. И сделать мы это можем тремя способами. Способ номер один. Это увеличить оборот отдельного терминала. То есть вот уже и Василий упоминал, что Возникают какие-то проблемы, какие-то сложности, и вот э, ну, вообще, как говорит философия Кайзен, любой процесс э, допускает постоянное улучшение. Вот, соответственно, то, что мы здесь делаем в этом направлении, я вам расскажу. Второй способ – это подключение новых операторов. Тоже об этом говорили, Я об этом еще немножко поговорим. И третий способ – это э, <coughs> стабильность. стабильность, надежность работы нашей системы. После завершения первой части выступления гости и спикеры отправились на кофе кофебрейк. В это время велось теплое общение между гостями и задавались разные вопросы представителям компании. Немного подкрепившись, гости вернулись в зал, ожидая выступления других спикеров. Вторую часть семинара открыла Оксана Вишниченко, управляющий директор компании «Тауникма». Оксана говорила об общей работе компании, взаимоотношениях с арендодателями и рекламодателями, ситуационных рисках, с которыми компании пришлось столкнуться, и переустановке платежных киосков. Объясняла различия между компаниями, работающими в реальном секторе экономики, и другими компаниями, представленными в интернете, но не ведущими реальный бизнес. Также гостям был представлен жизненный цикл и этап развития предприятий и показано, на каком этапе сегодня находимся. Мы. Вы видите, да, что этап рождения, да, мы прошли. Мы есть, мы существуем. Да? Младенчество, где основной момент это понятие рынка вообще, ну, куда двигаться, что за продукт продавать, как его здесь адаптировать. С этим все понятно. Следующий этап, давай-давай, я о нем еще сегодня буду говорить. Это тогда, когда мы проходим основной момент по набору опыта, да, какие-то риски уже можем оценивать, где-то уже маневрировать. Своим опытом. Следующий этап это юность, когда компания как бы набирает такой объем по количеству, но в основном росту увеличивает свою долю рынка. И здесь мы тоже можем сказать, что да, мы на сегодняшний день являемся лидерами, это, как говорит Роман, мы единственные, кто не сомневается. Да? Вот. И на сегодняшний момент вы видите, что согласно классическим этапам жизненного цикла наша компания находится на этапе молодости. Директор по маркетингу компании «Тауникма» Аркадий Каменев – настоящий профессионал в сфере продаж. Для гостей бизнес-семинара Аркадий провел блестящий тренинг, касающийся искусства продаж и налаживанию партнерских отношений с клиентами. Каждый из присутствующих подчерпнул для себя полезные советы, которые в дальнейшем помогут увеличить количество продаж и расширить собственную партнерскую сеть. Для того, чтобы овладеть искусством продаж, надо знать, как это делать. И вообще знать и все этапы, именно этапы продаж. Этап номер один. Это формирование раппорта. Такое слово, которое не всем известно. Что такое раппорт? Это создание атмосферы уважения, взаимного уважения и доверия между клиентом и соответственно, продавцом. Между продавцом и клиентом. Этап номер два это определение потребностей если продавец грамотный он обязательно должен выяснить потребности если потребности не выявлены то соответственно очень трудно подойти к логическому завершению и закрытию сделки практически невозможно mm -hmm. этап номер три mm -hmm. это презентация то есть на основании определенных уже проведенной работы нужно сделать презентацию и продукта и так сказать само предложение так чтобы была, так сказать, сформирована ценность предложения, и соответственно подано так, как должно быть подано. Номер четвертый это преодоление возражений. Вот. И номер пятый это сказать этап это закрытие сделки. После выступления всех спикеров завершающее слово сказал основатель компании Таунигма и Киоска IT-System Trading LLC. Финальная речь Александра касалась стратегии и направлений развития компании, новых и существующих проектов на ближайшие пять лет. Законы бизнеса таковы, что если э, стоять на месте, это не знаю, движение, самолет, он либо летит, если двигатель летит, он начинает падать вниз. Вот Бизнес то же самое, если мы не, постоянно что-то не придумаем, куда-то не двигаемся, у нас, э, мы будем как самолет падать вниз, и поэтому... Для нас очень важно, очень важно продумывать какую-то определенную стратегию на ближайшее будущее. То есть для нас очень важно э, самим понимать то, чего мы хотим иметь сегодня, через год, через пять лет. Ну, дальше пяти лет смотреть очень сложно. В этом плане, конечно. Советская плановая экономика была очень грамотная, планируя все в рамках страны на пять лет, но мы тоже для себя устраиваем такие пятилеточки, и вот первую пятилеточку мы уже практически, ну, с учетом меня, прошли практически. Сейчас переходим на вторую пятилетку. У нас есть замечательная компания, замечательная инструктура, прием, прием именно наличных платежей, мы именно э, планируем именно продолжать дальше конструироваться в этом бизнесе и его развивать. То, на чем мы уже более-менее научились это делать. Второе направление, то, что мы уже говорим и давно уже говорим, целых полгода про это, про направление рекламных услуг. То есть действительно так получилось, что у нас э, действительно самая большая рекламная сеть э, интерактивных э, мониторов, дисплеев. То есть принцип заключается в том, что мы можем управлять всеми централизованно. Очень много компаний, имеющих дисплеи. Диджестал Сайныч, практически любой любом стоят, там где-то, но они все локальные, то есть единые системы, которая охватывала бы всю страну, здесь нет. То есть нам очень нравится строить сети, вот мы построили сеть киосков, еще не достроили, только начали, И сейчас еще будем строить э, э, сеть э, дисплеев. После всех выступлений партнеры имели возможность пообщаться с руководством компании, задать интересующие вопросы по поводу дальнейшего развития бизнеса УАЭ в, в специальной части семинара ⁇ Вопросы и ответы ⁇ После активной дискуссии гости бизнес-семинара отправились на экскурсию в главный офис Абу-Даби. Здесь они познакомились с другими сотрудниками компании, в неформальной обстановке пообщались с руководством компании и поделились своими впечатлениями о бизнес-семинаре. У нас сегодня прошел совершенно замечательный, на мой взгляд, бизнес-семинар, который был очень камерно устроен, но на очень профессиональном уровне. То есть мне очень понравились все доклады, которые и слайды были заранее подготовлены, и выступающие были все такие. Тоже заранее подготовлены, но при этом никто не читал по бумажке. То есть все шло от сердца. У всех выступающих буквально. Очень было приятно увидеть сконцентрированное руководство компании, основных сотрудников в одном месте. И несмотря на то, что нас-то как таковых инвесторов приехало не так и много, но доклады были подготовлены, как будто в зале сидит человек полторы тысячи. Вот, потому что ну, такого качества доклада как-то даже и упускать не хочется Хочется их размножить, чтобы все слушали, смотрели Потому что ну, очень качественно подготовлен материал сам как таковой И э, мы привезли сюда в Эмираты ключевых инвесторов То есть тех самых людей, которые могут и других еще инвесторов привлечь И сами по себе еще могут докупить себе или терминалы, или дисплей и У всех было много вопросов И мы как инвесторы, пусть даже и ведущие, например, там, лидеры структур но мы не можем так все пересказать, рассказать и убедить, и показать, как это сделать непосредственно сами сотрудники. И вот непосредственно сами сотрудники сделали сегодня это великолепно. По приглашению компании «Таунигма» я побывала сегодня на конференции в Абу-Даби, побывала в офисе «Таунигмы», убедилась в том, что компания действительно работает, Пообщалась с руководством компании, также с сотрудниками компании, с суппортом, который мне отвечает на мои вопросы. Также посетила свой терминал, который был установлен почти год назад, который находится в Аджмане. Мои впечатления только положительные. В рамках семинара «Партнеры компании» посетили собственные терминалы, установленные в разных уголках страны. Каждый мог наблюдать за работой платежного киоска, пообщаться с клиентами, арендодателями точек, где установлены киоски, и лично произвести платеж, чтобы еще раз убедиться в том, что пользователи платежной системы Anti-Payments моментально получают средства на свой счет. Уважаемые партнеры, мы искренне рады, что наша встреча пошла всем участникам семинара на пользу. Мы смогли ответить на интересующие вопросы, а участники семинара больше узнали о рабочих процессах, которые происходят внутри нашей компании. Плюс ко всему, увидели это здесь, на месте, в наших офисах. Уже в следующем выпуске мы расскажем вам о сотрудниках, которые поддерживают обратную связь с партнерами и клиентами нашей компании. Далее будет еще интереснее. До встречи в новом выпуске видеоблога «Жизнь антипейментс».